А? а? Да. Видишь, у меня слово знание. Только на тебя глянул, Оксана хотела. Им слово да знания. Всем привет, поздравина носички а, Да, были такие проповеди, когда рассказывали. И мы что, такие проповеди, куда ты рассказывал, а, что.. Часто люди верующие, но не только в церкви верующие. Существуют верующие хороссы, верующие само в церкота. И рассказывали, как было бы хорошо. И рассказывала колку Библио добрее. Бы быть служителем, проповедником у себя на работе. Да будешь служитель проповедник на свой то работу. Вот. И я почему-то всегда этого боялась. Я с виноградистых страхов утва. Я думаю, это же странно, как молиться за человека. Ну ладно, помолиться за человека, когда он не знает об этом. И семи слегка странно, это сипу молишь за человека, одно и досипу молишь, дука то то и не знает этого. Да, а если предложить помолиться вместе. предложишь, да теперь типа, помолимся за одну. Не было немного странно. и бешим странно. Вот и к на у нас на работе была одна женщина. И наверно тут она видно жена. Вот и ну, так получилось, что она вообще сама открылась. И такая сипу лучше читя суетвори пред нас. Вот. И у меня была идея помолиться, но я думала, да не. не. И мои идеи тогда все помолятся за нее, убачив вот. после казахней. И не. тогда Наталья сказала помолиться за и нее. Тогда Наталья Наталии Дольгаяйка сказала помолиться за нее. <laughs> Поэтому хорошо работать в окружении верующих. Хочешь добрее до да работыш в окружении наверное. Они втихоро. могут и тебя подтолкнуть что-то сделать. Я могу это подбуднуть, сказать что-то да утром. Докажешь лишь, что мы делаем. Да вот. И мы помолились. С и места жена. И она сказала, что никто за нее не молился никогда и, и она расплакалась. Никуда нику, не молилась за ней и вот. расплакалась. У меня было нужды, но я не знаю, она исполнилась или нет, но... Надеюсь, надеюсь что нужда нуж, нуж, да, у бачи не знам, до лисы исполнила, у бачи всё Вот, поэтому не бойтесь молиться на за работе туба, не своих мульти, клиентов. Не все буэйте, да, все молитесь за своих клиентов на работу. Даже если им не понравится, то ничего страшного. Даже куни им хареса, няма страшно. Вот. А, и еще у нас на работе есть такая атмосфера, но что люди говорят... А... Подожди, сначала. Просто люди часто говорят на работе, могу часто уходить, оказывая на раута-то нее, что... Uh, вот какая-то необычная атмосфера, такая поляковая, необыкновенно приятная атмосфера. Хотя часто на работе хаос но прикинь, часто че, на работе не има хаос. Но они все равно чувствуют какое-то удовлетворение. Вообще ты покусаешь, что там не кому естественно. Я с мыслячиваюсь только естественно. <laughs> вот. А поэтому, да, вот что хотел вас ободрить. Чтобы вы твой, были тоже служителями такая, на своей работе. Если что, достиг служителей на свою работу. Да, и так необычно, потому что я сейчас думаю, <trilogy> это мне или сказать, что нас о чудех сказали. Дали века же или да не кажешь, Геннадий Каза, у тебя это все. И Твай все Ну, кто...